Привет, меня зовут Настя, я правозащитница из команды Human Constanta. Сегодня я вам расскажу немного информации по теме экстремизма, о том, какие самые популярные запросы приходят по этой теме. Надеюсь, что после просмотра этого видео вы сможете отличать экстремистские материалы от экстремистских формирований и понимать, за какие посты и подписки вас ждет уголовная ответственность, а за какие административные. Итак, поехали. 2007 года в Беларуси закон о противодействии экстремизму. 2008 года признаются первые материалы экстремистскими судами. С 2014 года список таких материалов публикуются на сайте Министерства информации. Экстремистские материалы — это могут быть ссылки на сайты, на социальные сети, значки, вымпелы, какие-то отдельные марки, даже изображения, и даже словесные словосочетания. Почему это касается всех нас? Если мы будем публиковать что-то, что находится в списке экстремистских материалов, либо хранить какие-то фото с отдельными логотипами или другие какие-то вещи, то за это у нас может быть административная ответственность по статье 19.11 Кодекса административных правонарушениях. И там есть ответственность до 15 суток. Поэтому очень советую ознакомиться с этим списком. Мы оставим ссылку на него в описании к видео. Часто спрашивают, если раньше постили какие-то материалы в своих социальных сетях, ссылки на сайты, и сейчас их признали экстремистскими, будет ли за это ответственность? К сожалению, на практике ответ «да». За ранее опубликованные ссылки тоже привлекают к ответственности, потому что считают, что прямо сейчас они доступны, и таким образом вы как будто бы их распространяете. Советую в этом случае пересмотреть ваши публикации, удалить или скрыть посты ссылками на такие сайты. Если взять какой-то текст сайта или социальной сети, признанный экстремистским, и без ссылки его скопировать или кому-то показать, то будет ли за это административная ответственность? Ответ – нет, не будет. То же самое мы говорим и про подписку на такие телеграм-каналы. Но на практике, если сотрудники находят у вас в телефоне подписку на такие каналы, то они вас смогут привлекать к ответственности по другим надуманным основаниям. Поэтому лучше в целях вашей безопасности просто иногда заходить и читать такие каналы, если вам очень важна эта информация. Еще есть отдельная ответственность, предусмотрена за создание экстремистского контента. Если вы пересылаете какие-то материалы каналам, признанные экстремистками, и они их публикуют, то теоретически за это тоже может наступать административная ответственность. Но это надо доказать. Поэтому перед тем, как отправлять ваши материалы, просто проверьте, что на них не сохраняются данные с вашего телефона, геолокации и другая информация, которая может помочь вас вычислить. Что такое экстремистские формирования? нововведения в наше законодательство. Сейчас МВД и КГБ по своим надуманным решениям могут носить в список любые группы граждан, официально не зарегистрированные нигде. На начало ноября 2021 года в этом списке уже 11 пунктов. И туда входят как небольшие чаты на 4 человека, так и большие э, независимые каналы или телевидения, э, на которые многие люди подписаны. Как это касается лично нас? К сожалению, в этом году были изменения в Уголовный кодекс, и сейчас за участие в экстремистских формированиях предусмотрена также уголовная ответственность по статье 361 прим. И за это может быть уголовная ответственность до 6 лет лишения свободы. Поэтому очень важно понимать, подписаны в такие каналы или нет, потому что губопик обещает, что за это тоже будут привлекать к уголовной ответственности. Мы оставим в описании также ссылку и советуем знакомиться со списком того, что признано экстремистскими формированиями. Пока практики за участие привлечения нет, но в любой момент она может, к сожалению, появиться. Все эти нормы и практика сильно нарушают права человека. Если вы столкнулись с преследованием в рамках контекста миского законодательства, вы можете обратиться за бесплатной юридической помощью в Legal Hub, а по вопросам информационной безопасности, например, как настроить свой телеграм, в Кибербобер. Ссылки на них мы оставим также в описании к этому видео. Спасибо всем и берегите себя.